Приветствую вас дорогие друзья я рад видеть вас на сайте системы автобот по моей системе у вас есть возможность зарабатывать до 100 тысяч в месяц все что вам нужно сделать это скопировать все готовые материалы системы и по простой и понятной даже новичку инструкции загрузить их на сервис и запустить ваш автоматический заработок по итогу у вас будет готовый Автобот для заработка в автоматическом режиме. Вся ваша работа сводится к трем простым шагам. Скопировать готовые материалы, загрузить их на сервис, запустить автоматический заработок. Кроме этого, у вас будет возможность поработать в партнерстве с нашей командой, которая за вас делает все настройки и запустит вам вашего автобота. Благодаря такой работе вы сможете зарабатывать больше. Работа в партнерстве объединяет усилия и помогает прийти к результату быстрее, но и это еще не все. Вы получаете доступ в чат, где сможете получать поддержку от тех, кто уже зарабатывает по системе автобот. Давайте я вам покажу результаты заработка по системе автобот. Как видите, сейчас я нахожусь в своем киви кошельке. Вы видите, на счету 32577 рублей. Сейчас я вот страничку обновляю. Видите, что все реально. И сейчас вам покажу пополнение за один месяц. Выберу пополнение и с 1 ноября по 30 ноября. И вот как видите были пополнения моего киви кошелька практически каждый день на разные суммы. И всего было за месяц заработано 65 113 рублей. Вот такие вот результаты получил я, вот такие же результаты можете получать вы. Я жду вас в системе Автобот. Будем зарабатывать вместе.